Как пробить финансовый потолок? Это самый любимый вопрос: шестеклянную стену и э, обед бедности. Знаете, такой наложен, у кого-то вот венец бедности, да, на тебя наложен, и ты все время находишься в нищете. И еще такая еще классный вопрос: как жить, если тебе там не хватает 30 тысяч, 50 000 или 10? Все время хочется переспросить, а как, а как жить, когда тебе не хватает 500, 700 или миллион? А как жить, когда тебе 3 не хватает миллиона? Знаете, как бы жизнь гораздо страшнее, там вот, когда ты там на том уровне, и там тебе 10 миллионов, и тебе не хватает ни на что. Как жить там? Потому что как жить на маленькую сумму, это гораздо более меньшая проблема, чем как жить на большую сумму, и тебе все равно не будет хватать. Так вот. Идея нехватки она никак не зависит от суммы, идея нехватки никак не зависит от того уровня финансов, в котором ты прямо сейчас находишься. Она внутри тебя. Это идея бедности и идея жадности. Сколько бы ты ни зарабатывал, на какую бы высоту ты ни поднимался, когда ты в категориях бедности и жадности, которые ты все не признаешь, которые ты все не принимаешь, то вырваться из этого невозможно. Никакая сумма не утешит, никакой оборот не наполнит твою жизнь ни радостью, ни спокойствием, ни миром. Потому что не там ищем. Знаете, как тоже история про товарища, который ищет ключи под фонарным столбом, но просто по причине, что не потому что он там их потерял, а потому что там светло, а потерял он их за углом. Так вот с финансовой историей светло пытаться повысить свой доход. Это там, где светло. И вот мы его повышаем, повышаем, усиливаемся, начинаем расширять свои финансовые потоки, но денег все равно не хватает. А за углом это, собственно говоря, базовый уровень финансовой грамотности, это навык научиться платить себе, это навык соблюдать законы денег, это навык контролировать свои расходы в первую очередь не доходы, а расходы, потому что когда ты работаешь и концентрируешься на контроле расходов, тогда ты с каждым разом, с каждым годом становишься все более богатым и все более успешным человеком. Это с одной стороны, а с другой стороны это навык простить и преодолеть собственную бедность и собственную жадность, которая как в том числе капкан будет всю жизнь с тобой, но нужно научиться с ними жить, нужно научиться с ними договариваться и тогда финансовых потолков не станет. Финансовый потолок это такая иллюзия и такой повод рационализации нашего ума. А почему тебе денег не хватает? Потому что я уперся в финансовый потолок. Вот если бы я зарабатывал больше, мне бы хватало. Но я уперся. Как хорошо. То вот так светло, так приятно копаться. Но ключей там просто не найти.